Привет, с вами Кристина и мы находимся в школьном дворе У нас сейчас идет отработка и мы вырываем эту травку Это мой друг подставил свою попу на камеру А это Юра! Аплодируйте Меня все знает. А ты раньше снимался у меня, К сожалению, не все любят камеру В вашей школе красят мы будем красить. Также ставьте лайк, если вы ненавидите практику. Угу. Бу! Ну блин, не испугался? Нет. Ну, даже собака не хочет, чтоб я ее снимал. Иди сюда. Хвася собака. Симбачка. О, снимаешь, да? Да. Эта штука снимает. Конечно. А Юра халтурит, он не работает. Чем думают мальчики? Обо всем. Катя, улыбнись. Передай привет всем, Катя. Антоша. Это Антон. Да. Данил. Данил. Да, Алис. Балина, что ты сделала? Двойный грабли. Вол. Это все Даша Подписывайтесь на канал Юрий Сет Нурик, Нурик Кто ответственный за грабли? Я без граблей Юра, Юра, пойдем Есть кадр Пойдем Юра, Юра Быстро, быстро Быстро Это богомол. Богомол. Это я. Девок увидели и сразу побежали. Девочек помогают девочкам. Не халтурьте. Не халтурьте. Рубрика полезный сайт от Кристины. Кстати, да. Закончили советы, к сожалению. Да. Всем привет на канале Юрисет. Сегодня мы отработали очень тяжело, очень трудно. Работали два с половиной часа. Мы щипали также траву, Траву мы щипали. Ой, Зеленый. Каналь. Вы все подробно видели. Было очень весело. Особенно, когда пацаны начали дурачиться, особенно когда Никита поломал грабли. Да. Это чудесным образом. Сейчас я с Денчиком, С Денчиком. Лещанский. Лещанский, да. Мы идем по домам, да? Я, да. Ну, я иду тоже домой, то что и писец мы устали, во-первых. И очень тяжело был можно день. Да, руки можно помыть, помыть. Мы пойдем, по-моему, руки. Мы пойдем, по-моему, руки. Ой, грязь. Грязь. Ну, я миниатюрная, извиняюсь Миниатюрная И у меня как парашют волосы развиваются 42 Вот, я бы ему сказала 39-й же самое, ну 41-й У 39-й, не знаю, чего там Я ему сказала 40-й Ну да, 40-й, 40-й Тебя не видно! Недюшка, открой сверочек Да не видно тебя, открой лицо Сюда, всё, Да не надо Дабына, пока мне сказать, хотя бы не на камеру она мигает. А, вот все. Работаем каждый день. Да, без выходных, ребят. Нас обрадовали. Да. Суббота, воскресенье, да. это... Да. Блин, я вообще говорю про травку. Что мы даже в субботу, воскресенье мы даже работаем. А понедельник мы красим. Нанюхаемся. Ну, будет, думаю, весело. Ну, до понедельника еще три дня. Да? Да, три да. дня. Ой, четверг. Какого быть задрота? задротом. Ну у меня что-то есть задрот, это как бы я в роли задрота бываю. Иногда. Ты видел? Нет, не видел. Ну вот и все. Я говорю. А да. Пока школы нету. Да вообще. Что было? Поломали грабли. Работали на трех точках. На нас кричал зауч Потом гонял нас все время туда-сюда, туда-сюда Но мы как тихоне, мы согласились с ней, побежали Это четыре Потом Надежда Николаевна сказала, что мы молодцы С нами еще работали старшеклассники Мне особенно понравилась фраза малых, которые сидели на плитке и говорили А почему старшеклассники не работали здесь? ничего не чипали траву, Я такой думаю, да что серьезно что ли, издеваетесь? Так вот думает, а мы работали, чё малые там, и там, да. сидите дальше, щипаде свою траву. Четвертый день работаем. Мы рабы. Признаемся, это наше э, открытое интервью. Мы рабы школы. Нас ну, заставляют работать два с половиной часа в сутки. Два с половиной часа в сутки, господи. Без выходных, каждый день. Да ты шо, не уехали ещё? Они эти колеса отвалятся. Всё, и на этом всё. О, Валера, давай. Братан, ну я сейчас провалюсь, пьянки. А, ну не заехал. Я так. бы на своем велике заехал. Что, Нолик? Да. такое? Быджик. А. Люблю. Люблю. <сélan> <сélan> Это кент, Девушка Да что ли? то сломали. Ты ну, его. По О, поправил! Смотри, смотри, что творит. Что, давай, давай, давай. У нас мы же стоим уже перед гейнка, он же, да, и такой уже, на этом, церковь что-то работает, уже, обратно, стоит и не здороваюсь, я такой, стою такой, жду же это. это, он такой, говорит, привет, он такой, посмотри, такой, вот так вот, посмотри, такой, Юра, еще не говорит, там что-то курит, знаешь, такой, Юра, Две <сувствую> <сувствую> <"Юра, сувствую> секунды. А Посмотрим. Он... А, мы туда. Голове, да. Сейчас дынчика провожу до да, какого-то момента. Ну когда. Фотом, <свеч> <свеч> <свеч> метров на 30-40 и назад. Что, Сколько вообще-то памяти занимает? 3 часа. Ооо про память про время. Ну, 3 часа памяти занимает. Че? <свеч> Нормально все? Да. <свеч> Жизнь хороша? Макс <свеч> выглядит? <свеч> да. Свой, <свеч> <Нет, свеч> ну, <свеч> как бы мой. Без, files, там, гигабайт. 16 гигабайт 3 часа ну 4 вообще 4 часа? 16 гигабайтов не считая фоточку там 4 вообще какие-то там их разъема короче там именно таких вот выбирать там есть которые самое длительное время есть которые самая типа в hd самое качественное будет видео она будет там снимать только по времени Что -то неудобно было но это ж не бандикам, понимаешь, бандикам ты с ним минуты, и там сразу же отнимаются мегабайты. И тут сразу же распределено все. Прокат велосипеда, такой велосипед один будет стоить тысяч Проще его угнать. Поэтому говорят, документы на велосипед есть, я говорю, нет, я только на рынке покупал его. Такие документы могут быть. Сами, наверное, крадут, еще стоят на продажу, вообще логично. И М -м -м. Так, Мои ее смотрят. Мои, мои, мои. Да, да, да? да. Про проводим Денчика. И вот. И вот теперь, когда мы уединились с вами, да. Э, что можно сказать? Весь день сегодня веселее, конечно, стал, чем вчера. То, что вчера как-то мы сидели почти на одном участке. Работали очень много. И теряли слишком много сил а сегодня как-то было даже лучше чем вчера, чем позавчера пацаны еще развеселили молодцы если вы хотите чтобы видео вышло на, на, на таком подобии то конечно же с вас 30 лайков не знаю там как хотите я посмотрю подумаю то что думаю это нормально так если снимать много чего кстати Даша Шулумова Шулумова, я к тебе обращаюсь, да, если ты смотришь меня, э, почему ты не пришла, ты была в больнице, конечно, если ты была бы, было веселее, не знаю, ты тоже повеселилась бы, а так ты всю ржаку пропустила, обидно, обидно. Кому понравилось видео, поставь большой палец вверх, подпишись на мой канал, всем спасибо, всем удачи, скажешь до свидания. Пока!